Здравствуйте, я Александра Бонина. Я нахожусь на даче и хочу вам показать несколько упражнений для вашей спины. Я вам покажу по два упражнения на шейный отдел позвоночника, на грудной и на поясничный. Эти упражнения очень простые в выполнении, поэтому вы сможете их делать на работе, дома, на отдыхе, в частности на даче. Итак, давайте начнем с шейного отдела позвоночника. Итак, первое упражнение для шейного отдела позвоночника. Для него нам понадобится стульчик. Исходное положение будет сидя. Я сначала вам его покажу и объясню, как делать, а потом вместе с вами его выполню. Значит, смотрите. Буду показывать вам профиль, чтобы вам было понятнее. Значит, смотрите, сидите вы ровно. Руки можно положить на колени. Ноги стоят параллельно друг к другу, не напряжены. Значит, вы сидите, спина расправлена, но при этом расслаблена. То есть, сидите спокойненько, ровненько, дышим спокойно, не напрягаясь и не задерживая дыхание. Значит, это упражнение будет выглядеть следующим образом. Сначала покажу, потом объясню. Смотрите. Делаем вдох. Подбородком пытаемся достать до грудины. и Медленно-медленно поднимаемся обратно, не разгибая обратно шею. Это упражнение будет направлено на, на то, что наши мышцы шеи растягиваются и тем самым расслабляются. Итак, смотрите, еще раз показываю. Делаем медленный вдох. Немножко задержались. Медленно поднимаем. Выдох. Не забывайте, что темп должен быть, конечно, медленный. Поэтому давайте начнем. Это упражнение нужно делать пять раз. Давайте вместе. Первый раз я вдох. Немножко стижаюсь. Выдох спокойный. Еще раз. Вдох. Выдох. Третий раз. Не торопимся. Вдох. Выдох. Четвертый. Вдох. выдох и последний пятый раз вдох делаем и выдох после этого упражнения в принципе можно почувствовать как у нас мышцы немножко стали даже теплыми и шея ощущает такую легкую усталость и при этом расслабление Теперь второе упражнение для нашего шейного отдела позвоночника. Также, то есть положение мы сидим на стуле, ноги, руки абсолютно пока так же. Но здесь что меняется? Мы ложимся корпусом на наши колени, благодаря чему спина до шейного отдела позвоночника полностью расслаблена и отдыхает. Поэтому, чтобы задействовались только мышцы шеи. Будет упражнение выглядеть следующим образом. Я покажу, потом объясню. Смотрите. Вы полностью лежите на коленях, голова расслаблена. Мы делаем вдох и голову поднимаем. Вдох и выдох. Также не забывайте, что это упражнение нужно делать в медленном темпе. Дыхание мы не задерживаем с вами. Теперь значит, вместе ложимся. Ложимся, спину полностью расслабляем, потому что она должна пока отдыхать, потому что мы сейчас будем заниматься только шеей. И теперь вместе. То есть голову тоже кладем. И на раз сейчас будем поднимать. И раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Третий раз вдох, выдох, четвертый вдох, выдох и последний пятый раз вдох и выдох. При этом упражнении у нас мышцы наоборот не растягиваются, а сокращаются. И я вам напомню основное правило, то что когда мышцы у нас хорошо сократятся, они хорошо и расслабятся. Это упражнение, как и предыдущее, делаем 5 раз, потому что шеи, мышцы шеи у нас маленькие и быстро устают. Поэтому делаем только по 5 раз на шейный отдел позвоночника. Итак, теперь упражнение на грудной отдел позвоночника. Сейчас я вам покажу, как оно выполняется. Поднимаем руки вверх. И начинаем тянуться к небу. Тянемся так, чтобы от самых кончиков пальцев рук до лопаток, до плечей и до спины грудного отдела позвоночника, мы чувствовали напряжение мышц. После этого сверху начинаем расслаблять мышцы. Сначала кисти рук. Видите, они у меня полностью расслаблены, становятся напряжена. Кисти немножко так пошатали. Потом расслабляем предплечья. Можно вот так перед собой. То есть полностью должны быть расслаблены. Двините, а плечи нет. А вот теперь, уже после этого, мы расслабляем плечи следующим образом. Мы ну, вот так хорошенько-хорошенько руки встряхиваем. При этом расслабляются и плечи, и лопатки, и грудной отдел позвоночника. После этого упражнения вы должны почувствовать, как, притечет, как притекает кровь к рукам, к плечам, к грудному отделу позвоночника. Это упражнение дает очень хорошее расслабление от, от рук до самого позвоночника теперь значит теперь техника значит поднимаем руки вверх делаем вдох можно выдохнуть расслабились немножко теперь руки напрягли дышим спокойно то есть дыхание не задерживаем дышим спокойно расслабляем руки раз два и хорошенько три это упражнение давайте сделаем семь раз Потому что это очень эффективное и очень хорошее упражнение. Давайте начнем вместе. Итак, первый раз поднимаемся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Теперь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошенько расслабляем. Прям чувствуем, как вот руки, как веревки у нас вот так вот болтаются. Замечательно. Третий раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четвертый раз. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Пятый раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестой раз. Раз, два. И три. Четыре. Пять. Шесть. И последний раз хорошо тянемся. Тянемся, тянемся, тянемся. Руки. Раз, два. И три, четыре, пять и шесть. Вот после этого упражнения вы просто обязаны почувствовать вот такое хорошее расслабление вот между лопатками, вот прям вот в поясничном отделе, ой, в поясничном, говорю, в грудном отделе позвоночника, в руках. Это очень хорошее расслабляющее упражнение и в то же время тренирующее для наших мышц. Второе упражнение для грудного отдела позвоночника. Теперь мы уже принимаем позу сидя. Обязательно расположимся стульчиком. Садимся ровненько. Ноги параллельно друг к другу. Руки пока лежат на коленях. Это исходное положение у нас. Показываю, какое будем делать мы с вами упражнение. Итак, мы делаем вдох. А потом мы опускаемся вниз. И, медленно, и делаем медленно выдох. Делаем выдох. Полностью улюбили на наши ноги, и даже немножко ну, пару секунд вот можно полежать и отдохнуть. Спина при этом полностью расслабляется. Потом делаем снова. Тихонечко поднимаете, вдох, и медленно опускаемся, делаем выдох. И снова уложимся да, на ноги, расслабляемся, чувствуем, как там спина отдыхает. Значит, какие нюансы этого упражнения? Во-первых, конечно, мы делаем это все медленно, в спокойном темпе, дышим ровно, спокойно. Нюанс какой? Значит, когда вы опускаетесь и поднимаетесь, спина не должна быть круглой. Потому что вы так будете большой нагрузку для позвоночника создавать. А вы должны быть ровненькие. И когда опускаетесь и то вы опускаетесь именно, когда спина у вас вот в таком положении. Вот вы сначала не полностью, а потом только расслабляете мышцы спины. И точно так же обратно. То есть вы сначала напрягаете, а потом поднимаетесь. Теперь делаем вместе, делаем также 7 раз. Это... Давайте начнем. Делаем вдох. И опускаемся медленно, хорошо, строгнутой спиной, вниз. Два. Поднимаемся. Опускаемся. Расслабились. Хорошо, расслабились, чувствуем. Напрягаем снова мышцы. Поднимаемся. Опускаемся. Вдох. И выдох. Опускаемся, расслабляемся. Пятый раз. Вот прям вы должны почувствовать, как у вас мышцы спины работают. А потом выдох. А теперь вы должны почувствовать, наоборот, расслабление мышц, мышц спины. Делаем снова вдох. Последний раз. И выдох. Это был шестой раз. И теперь последний. Делаем хорошо его. Делаем вдох. И выдох. Можно даже здесь побольше немножко так полежать, так хорошо расположиться у себя на коленках, чтобы спина отдохнула, мышцы расслабились. И потихонечку возвращаемся в исходное положение. А теперь мы с вами переходим к упражнениям для нашего поясничного дела позвоночника. Для этих двух упражнений единственное, что вам понадобится, это коврик потому что мы будем с вами выполнять эти упражнения на четвереньках. Значит так, да, давайте приступим к первому упражнению. Я думаю, это упражнение вы хорошо знаете, и оно очень эффективно для нашего позвоночника. Значит смотрите, встаем с вами на четвереньки, упираемся на руки, стоим, чтобы было удобно. Встали. И теперь мы с вами медленно прогибаемся, Прогибаемся. Сильно, конечно, уж прям не надо, чтобы прям больно там было, еще что-нибудь. Спокойно, чтобы это упражнение доставляло вам и удовольствие, и в то же время не напрягалось. Тянемся, а потом наоборот выгибаем спину. Голову опускаем а потом... и тянем, тянем вместе. Потом еще разочек так. Как мы дышим при этом упражнении? Когда мы прогибаемся, то мы делаем вдох, А потом выдох. Ну, я думаю, вы поняли это упражнение, поэтому давайте выполнять вместе. Выполняем также 7 раз. Итак, начинаем вместе. Вдох. Выдох. Еще разочек. Вдох. Выдох. Это упражнение полезно для того, чтобы мы с вами осуществили, осуществили разгрузку нашего поясничного отдела позвоночника и также расслабили наши мышцы. И теперь еще одно упражнение, второе на поясничный отдел позвоночника. Выполняется он также значит на четвереньках это вот э, именно заключающее упражнение на расслабление и на растяжение поясничного отдела позвоночника значит выполняется надо то есть находимся также мы на четвереньках и потихоньку вот так опускаемся вниз на ноги вы вот видите то есть можно даже ноги чуть-чуть расставить чтобы было удобно и вот так вот тянемся тянемся тянемся чтобы спина была полностью вот Расслаблена, то есть не надо ее прогибать, а наоборот. Вот так вот легли на ноги, тянемся, так тянемся, голову при этом лучше вот так вот опустить. Вот. И руками стараемся вперед тянуться. И спокойненько, тихонько возвращаемся в обратное положение. Это упражнение, этим упражнением лучше и заканчивать вот этот комплекс. Так что давайте делаем вместе также семь 7 раз. Итак, а, да, про дыхание я вам не сказал? Дыхание произвольное и спокойное. Дышим спокойно, то есть это не зависит от вдох, выдох, потому что это делается все достаточно медленно. Так, давайте начнем. Семь раз. Итак, первый раз. Садимся и растягиваем наш позвоночник. Не, торопя, не торопясь, растягиваем, поднимаемся. Это был первый раз. Второй раз. Тянем, тянем, второй раз, третий раз пошли, третий раз. Вы прямо должны почувствовать всю свою спину, как она растягивается, расслабляется, четвертый раз. Твердый раз, сейчас пятый, видите, я спину скругляю, а, а не загибаю наоборот, поехали, шестой, шестой, шестой, и сейчас, когда будет последний раз, можно подольше полежать немножко в таком положении. Это поможет еще больше расслабить нашу спину. Итак, седьмой раз. Ложимся. можете ноги расставить даже поширше, как вот позволяет вам растяжка, можно сказать. И просто чуть-чуть полежать. И тихонечко возвращаемся спокойно в наше обычное положение. Это упражнение будет заключающим, оно очень хорошо расслабляет поясничный отдел позвоночника, как мышцы, так и растягивает позвоночник сам по себе. Но Кроме того, то, конечно, он влияет и на грудной, и на шейный отдел в том числе. Выполняйте этот комплекс упражнений каждый день, и вам спина обязательно скажет спасибо. С вами была Александра Бонина, до новых встреч!